Дорогие наши женщины, от всего сердца хочу вас поздравить с праздником весны 8 марта, с этим международным женским днем. От всего сердца желаю вам любви, добра, счастья, Божьих благословений и всего-всего самого наилучшего. И хочу прочесть вам небольшой стих. «Вам в женский день желаю счастья, смирения, радости, тепла. Пусть сердце ваше заполняет любовь, надежда, доброта». Пускай Господь вам помогает, дает вам мудрость, дарит свет, вам благостная жизнь желаю десятки славных светлых лет. Знайте, что мы вас любим, ценим и уважаем. Еще раз вас с праздником. Всех благ вам.